Доброе утро всем, дорогие друзья! Это... Это четвертый день съемок. Наверное... Ой, за мной как раз приехал дядя, мы сейчас поедем в Шую. Русь! Ага! Да. Ты популярна. Да. Меня уже инстаграм просит. Кто? Новожилова новожилого черточка Елизавета. Мой и мой инстаграм подписывайтесь тут пиар ребят пиар пиар это нельзя <говорит> танцы в трусиках в трусиках <говорит> в трусиках. пиар пиар пиар Влада, самый крутой костюмер на свете. <свят> Это блогер тоже, реальный блогер. <ш cupboard> да, всем привет. <свят> <Реальный> <свят> блогер. <свят> Популярный блогер. <свят> Короче, сейчас все пишут э эти операцию данных типа свои данные записываем данные. данные снимаем данные ты так беспарменно снимаешь да а он любит поиграть. хитрый быстрый товсек на тебя тоже снимай беспарменно смотрите снимай снимай так уходи да даже конфеты о мне вроде киньте конфетку тогда, да да балдеть все прощен показали место мы там сейчас от снега все ту кружку отдыхаем да в и мы и мы и мы режиссер поэтому чтобы у нас поэтому надо будет как-то вы испачки там смотреть на прятку бевсередину на фореес ну, <смех> пачка плацов ребят все да. меня слышите да. да. делать не, не вы заходите после блогера мы Чуть -чуть. Мы Чуть -чуть. И, и так же самое как вчера мы снимались <смех> э, раз Видишь, ушки как... Да, у тебя ушки прикольные, как, как у панды. Это, вообще, это, это Мишка. Мишка? Это Мишка. Миш. Это, это полярный Камера, мишка. В Блин, если честно, я не привык быть блогером. что как-то неудобно мне все снимать. Но ради контента все делаю. Давай, Собираемся.